Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Со мной рядом Сауле и Мурат Финебаевы, целители, практики психологи, трансформационные тренеры, интересные терапевты. Я знаю, что у вас на интенсиве были случаи, когда люди теряли килограммы. 400 грамм, 3 килограмма, 5 килограмм. То есть это за одну встречу. И эта тема была не похудение. То есть такие результаты есть. Подскажите, пожалуйста. это Проблема, скажем так, лишнего веса, она у всех по-разному, у кого-то есть, у кого-то нет, некоторые годами не могут похудеть. А как быть с тем, если люди худеют, сидя у себя на диванах, онлайн занятия, просто слушают и теряют в это время 3-5 килограммов. Вот они же в это время не едят, не, не, не прыгают, не, ничего не меняют. Ну, то есть это в пределах одного часа. Как вот, что здесь происходит, за счет чего люди теряют эти килограммы? Ну, хорошо, Ксюша, да, наблюдательная. Да. Она видела комментарии, как люди да. только истрочат, да, там, 100 грамм, килограмм, 5 килограмм, да. Да. Вот. А, угу. Весы сломались, я их пять раз перемерил да, Ну да, есть сам... сомнения, некоторые конечно. сомневаются <coughs> Да лучше так как-то показалось Конечно, да, конечно, да. Да. Первым делом а, а, наш ум не может поверить, что это произошло да. Я же ничего не делал, я сидела, просто слушала И тут пошла на весы а по вашей команде стала, Пошла, стала, а, оказывается куда-то исчезло 5 килограмм, 3 килограмма, там полтора килограмма Куда это исчезло, да? А, ум говорит, этого не может быть как же это так, что произошло? На самом деле, дорогие друзья, произошло то, что э, когда убирается привязка к сущности вот этой полноты, да, то есть э, сущность вашей полноты весит 3 килограмма, 1,5 килограмма, то есть оказывается это негативная энергия имеет вес, понимаете? И весы, конечно, это фиксируют. Вот это вот чудеса вот такие происходят. То есть а ум наш в это не может поверить. Но даже вот из, из этой области, когда человеку э, вот эта сущность может диктовать, что ему кушать. Конечно. То есть, И, допустим, вот ему постоянно хочется жидного, или что-то какой-то гадостной чипсов, что-то да. газировочки, вот, это так любят. Да. Если выходит э, условно эта сущность, то могут поменяться пищевые привычки, и человека просто не будет уже с такой силой тянуть на вот эту вредные вот, вещи. Да. А для этого что-то как-то надо делать, ну, чё, чё, как, как это происходит, что мне надо делать. Это же есть паразиты сознания, понимаешь, да. которые как Мы как-то делали себе сами чистку, да, вот, и ну, прочищали душ, ну, трак. И в один день просыпается, Милат говорит, я умираю. Я действительно умирал. Понимаете? Дорогие друзья, я действительно умирал. А это поразительно диктовался. Да, да. Мы, и... мы же не умеем отделять Конечно. это где наши, где не наши. Мы же все за чистую монету, все думаешь, да. это все да. наше. Да, ну, то есть именно вот э, нашу замешалку, в наше сознание подсовывает сущность вот этого э, параллельного мира. Именно вот те мысли, что нужно вот да, вот покушать эту газировочку, выпить мне вот этого, покушать того сладкого. Да? То есть, что она подмешивает, а мы думаем, ну, это, наверное, я хочу. Да? А потом, когда мы съели это. Что мы потом начинаем корить себя? Господи, ну зачем я это съела? Да теперь вот 100 грамм силы, 3 килограмма наем, да? откуда возьму это все. То есть мы начинаем укорять себя потом, а не в тот момент, когда это случилось. А если убирается привязка, то вот этих шептунов нету, да? То есть у нас у человека меняется вкусовое пристрастие. Вы заметите, что оказывается, то, что у вас всю жизнь хотелось так сильно и так было вкусно, оказывается, это сахар, это такие вкусности не такие. Кадыскретно, даже не кадыскретно, она просто уже. Она просто невкусная. А? Отпадает, под необходимость. Поэтому, конечно, дорогие друзья, если у вас действительно для вас это как-то актуально, нужно с этим работать и приходите на наш интенсив поселяющий сознание вы действительно будете получать свои результаты, вот Катюша да, Который вот да. Спасибо за то, что рассказали, пояснили, потому что эта проблема действительно многих касается, и тут уже людей и диеты пробуют, и что только они пробуют, и таблетки, и каждый же хочет вот как-то убрать это все, а зачастую не получается, поэтому очень хочется действительно в этом разобраться спасибо что подсказали рассказали Значит, э, делитесь этим видео ставьте лайки пишите комментарии если есть какие-то вопросы или вот что-то вот вам где-то откликнулось пишите мы всегда отвечаем на вопросы с вами были соллеи мурат и Ксения. Пока!